Глава 9. Атланта. Много миллионов лет назад, когда планета практически вся состояла из воды, в недрах ее глубин зародилась наша цивилизация. Нас сотворили представители другой высокоразвитой галактики, которые тогда временно находились здесь и сама Земля. Мы были первыми сверхразумными существами на планете, ими же и остаемся по сей день. Все управление водной стихией доверено нам. Наша цивилизация обитает очень глубоко под водой. Так глубоко, что ни одно живое существо, кроме нас, туда не может проникнуть. Не может туда проникнуть и примитивная человеческая техника. На сегодняшний момент человечество не знает про нас ничего. «Подожди, Аллен!» — перебила его Анна. «А как же легенды и истории про русалок с хвостами, как у тебя? Их периодически видели и видят в морях, озерах». Даже есть документальные фильмы про них, легенды гласят, что они заманивали моряков и топили корабли. Да, такие существа тоже есть, но это другая подводная цивилизация, появившаяся значительно позже нас. Их суть хищническая, в их тела заселены сущности низшего порядка. Они действительно топили корабли и сейчас продолжают свои игры с человеком. Да, они похожи на нас, но лишь внешне и лишь частично. «Они безвредны для нас, но опасны для человека». «Ого!» — выпалила Аня вслух, не сумев сдержать свои эмоции от услышанного. «А как в таком случае называется твоя цивилизация?» «На твоем языке она прозвучит как русалы». «Русалы!» — медленно повторила Анна. «Значит, получается, русалки и русалы — это две разные цивилизации?» — перешла девушка на мысленный диалог. «Да». Она задумалась, глядя на волны, посыпанные лунной светящейся пылью под ее ногами. Алин, наблюдая за ее реакцией, аккуратно продолжил. «В те времена на планете жили только мы и еще несколько достаточно развитых цивилизаций, не считая многочисленных форм неразумной жизни. В основном обитатели вели подводный образ жизни, но постепенно они начали осваивать маленькие кусочки суши. И наша планета, как разумное и целостное существо Вселенной, решила дать им такую возможность. На твердую Землю стали выходить представители подводных миров. Тысячелетиями, проходя различные мутации, они преобразовывались в новые формы жизни. Постепенно они и новые цивилизации, прилетевшие на планету с других звезд, стали образовывать человечество. Сухопутная зона разрасталась, давая своим представителям все больше территории. Человечество, назовем его так, для простоты понимания, постоянно меняло свою форму, приспосабливаясь к жизни путем естественных и искусственных мутаций. Таким образом получались разные расы с разной спецификой тел, цветом кожи, излучением. Мы наблюдали за всем этим. Бывало, что мы вступали в контакт с некоторыми цивилизациями и пробовали творить с ними совместные дела, двигающие нашу планету к развитию. «Последними представителями человечества, с которыми мы вступали в контакт, были атланты». «Атланты?» – переспросила Анна. «Так значит, они всегда существовали?» – стревожилась девушка, вглядываясь своему собеседнику в лицо. Она вспомнила, как с раннего детства интересовалась атлантами. И прочла много книг об этой цивилизации. Но во всех источниках, что она проштудировала, информация о них разнилась и ускользала. «Да, они существовали» и были самыми развитыми и разумными представителями человечества за всю его эволюционную историю, — подметил Аллен. Но они не устояли от... Анна, не обратив внимания на его последнюю фразу, перебила. А правда, что они были сильными магами? И что они имели летающие аппараты? И что они были очень всемогущими и жили здесь, на территории Атлантического океана? Да. Они владели искусством магии, но не в том понимании, которое сейчас есть у человека. Это была могущественная сила, основанная на технических разработках космического масштаба. Но этого им было мало, и в итоге Атлантиды сейчас покоятся на втором дне Атлантического океана. Однако их следы можно обнаружить и на суше, в достаточно широком диапазоне отсюда. «На втором дне? Это как? Это где? Объясни, пожалуйста!» засыпала вопросами своего собеседника Анна, прижимаясь к его широкой, тяжело вздымающейся груди. В водах Мирового океана существует три дна. Первое человечеству знакомо, но едва. До второго дна вам не добраться никогда. Ваши тела и все ваши сооружения при приближении ко второму дну мгновенно погибнут. Третье же дно имеет мощную энергетическую защиту — Которая подвластна только нашей цивилизации, и туда можем проникнуть только мы. То есть мы никогда не увидим Атлантиду и не докажем себе ее существование, взволнованно защебетала девушка вслух. Увидите, Земля вернет вам Атлантиду в свое время. Если захочешь, то я попробую ее тебе показать, но не сегодня. Да, очень хочу, но как ты это сделаешь? загорелась Анна, вглядываясь в его красивые и спокойные глаза. Аллен наклонил свою большую голову и посмотрел на ее милое возбужденное личико. Он нежно тронул рукой округлый девичий подбородок и, улыбнувшись, загадочно телепатировал. «Увидишь!» Анна золобалась ему в ответ. «Ты мой волшебник!» — тихо прошептала она вслух. Они смотрели друг другу в глаза, и Анна ощутила, как весь мир вдруг исчез, и были только эти бездомные голубые чаши, в которых она уже безвозвратно тонула. Девушка совсем забылась и, не контролируя себя, подтянулась к его губам. Но Аллен лишь смотрел в ее темные глаза с отблесками луны в глубине и водил кончиком большого пальца по ее подбородку. Затем он поднял свою массивную голову и посмотрел вдаль на океан. Немного помолчав, он продолжил. «Анна, ты жила тогда там, среди нас?» «Что? Я там?» «В каком смысле?» – оторопела, затараторила девушка вслух, приходя в себя и захлебываясь во внезапно нахлынувших эмоциях. «Твоя мать была верховной жрицей Атлантиды. Она погибла вместе с ней в страшном потоке. А твой отец – повелитель всех океанов на этой планете. Он – представитель нашей расы», – немного напряженно произнес Ален, предчувствуя маленькую бурю негодования. Анна резко отпрянула от Алина, молниеносно спрыгнув с хвоста в воду и, насупившись, сделала шаг назад. Девушка взглянула на него пристально и недоверчиво. «Что ты говоришь, Алин? Разве такое возможно?» Слух произнесла она. «Так и было, Анна. Если хочешь, я завершу свой рассказ». «Нет, погоди, я бессвязно ответила Анна. Я просто не могу все это осмыслить. Я просто не понимаю, что... Что я тогда делаю здесь?» Взволнованно произнесла девушка и посмотрела на Альну, словно потерявшийся ребенок. Она вдруг ярко осознала, что всегда чувствовала свою чужеродность среди людей. Ее глаза заблестели от подступающих слез. Зачем? Скажи, зачем я тогда здесь среди людей? Повторяла она, будто в бреду. Ее красивое лицо искривилось, и она, закрыв его руками, попятилась назад. Запнувшийся выступающий камень, Аня не устояла и рухнула в прибрежные волны. Ее платье мгновенно намокло и прилипло ко вздрагивающему телу. Не контролируя свои вспыхнувшие чувства, она зарыдала, да так, будто вся боль, спящая в глубинах ее существа и ждавшая своего выхода, вырвалась наружу несоизмеримо мощным потоком. Алин мгновенно соскользнул с камня и оказался возле нее. Он обнял девушку одной рукой, а второй стал гладить ее по голове. Плач! Пусть вся боль этой разлуки, тысячелетия минующая в тебе, выйдет из твоей сути!» – телепатировал он. Анна уткнулась с лицом его грудь. Плечи ее вздрагивали, а руки вцепились в свиша… свисающие жгутики, словно они были последними нитями, связывающими ее с реальностью, которую она неизбежно и бесповоротно теряла. Аллен крепко обнял ее и замер. Блики Луны отразились в его больших влажных глазах, смотревших куда-то вдаль. Две такие одинокие фигуры из столь разных миров сидели прижавшись к друг другу на берегу атлантической шумящей пропасти, которая так долго разделяла их жизни, но не души. Постепенно слезы Анны стали высыхать, и она притихла. Океан ласково обнимал своих детей мокрыми объятиями, и казалось, он хотел навсегда соединить эти две половинки, так нелепо и надолго раскиданные во времени и пространстве. Ален нежно прикоснулся своими губами к макушке девушки и ласково провел рукой по ее волосам. Аня же, сидя рядом со своей любимой второй половинкой, которую, как она осознала, ждала всю свою жизнь, молчала, ощущая истинную благодать, вливающуюся в ее сердце. Теперь она видела эту любовь в лицо. Ту самую любовь, которую она всегда предчувствовала. Ее душа жадно вбирала в себя каждую капельку этой нежнейшей субстанции, словно высохшая пустыня впитывала в свои пески долгожданную живительную влагу. Ей так хотелось срастись с Салином в единое целое и навсегда так и остаться. О, как же она хотела, чтобы эта ночь, раскрывшая глубинную тайну ее существования, никогда не заканчивалась». Ален тихо окликнула его Аня вслух: Да? А какое у меня было имя, когда я жила среди вас? Ален еще крепче прижал девушку к себе и медленно члена раздельно произнес: Атланта.